Доброго времени суток! Я Игорь Черноусов. приветствую вас на очередном тренинге «Как приглашать клиенты из интернет». Сегодня мы продолжаем говорить о продвижении оформленного профиля в социальной сети и я расскажу о способе, которым почему-то многие новички пользуются. Они считают, что это самый эффективный способ, что это самый быстрый вариант достучаться, получить какой-то результат. Это способ бесплатного размещения рекламы в социальной сети вы размещаете в личных сообщениях в группах какую то коммерческую информацию о вашем проекте сразу хочу отметить что в чем отличие этого способа от рассмотренного ранее способа продвижением контентом, контентом для специалистов когда вы тоже размещаете информацию в группах но в первом случае вы никаким образом не вкладываете в свои комментарии, в свои посты рекламу своего проекта. Вы рекламируете только одно. То есть вы продвигаете себя как специалиста никаким образом, не предлагая у вас что-то покупать, обращаться к вам за какими-то услугами и так далее. То есть в первом случае нет никаких коммерческих предложений. А вот в нашем случае вы сразу же делаете коммерческое предложение, предлагаете людям куда-то вступить, приобрести что-то и, и так далее. Это так называемая активная реклама. Причем та реклама, за которую вы не платите никаких денег в социальных сетях, а вы размещаете ее сами тратят только свое личное время. И многие считают, что это самый эффективный способ работы, но это далеко не так. Можно сказать даже следующее, что вообще-то использовать этот способ можно только в двух случаях. И я вам о нем скажу, то есть сделать его руками. А в большинстве случаев, если вы хотите и решили активно размещать бесплатно рекламу в социальных сетях, вам для этого нужны какие-то средства автоматизации. То есть руками это вообще-то не делается, за исключением двух случаев, о которых я вам сегодня расскажу и о которых я вам покажу. Как они реализуются. Потому что, напоминаю, что мы идем от простого к сложному. Прежде чем переходить к какой-то автоматизации, вы должны все сделать своими ручками. Итак, я решил активно привлекать людей в проекты. Я решил начать... Это с написания личных сообщений своей целевой аудитории вот здесь нужно очень четко понимать свою целевую аудиторию как ее отобрать из поиска контакта я вам уже показал можно и в некоторых курсах люди предлагают использовать для поиска для облегчения поиска целевой аудитории какие-то специализированные группы ну например я продвигаю какой-то бизнес связанный с йогой я могу войти в группу, посвященные йоге, и общаться с людьми, которые состоят в этой группе. Например, я продвигаю наш проект «Бизнес-игра», то есть ищу людей, которые хотят заработать в интернете, я должен входить в группы, связанных с заработкой. И именно с людьми, которые находятся в этой группе, буду общаться, скорее всего, раз они состоят в этой группе, значит, им эта тематика интересна. Убираю сообщество. Вот, работа и заработок в интернете. Я подписываюсь на это сообщество, вхожу в это сообщество, открываю его участников и нажимаю на кнопочку поиск среди участников. Но че, прежде чем искать, я хочу немножко развеять ваше представление о том, что люди, которые являются членами этого сообщества, прям очень интересуются этим заработком. Вот на примере этого сообщества это очень хорошо видно. Обратите внимание, что здесь очень много так называемых участников это собаки, либо люди, которые, ну, наверное, о заработке имеют несколько другие представления. Видите? О чем это говорит? Это говорит о следующем: что вообще-то вот эта группа она накрученная. То есть большинство людей сюда вступили как бы не сами, их сюда просто тупо накрутили. Это какие-то ботовые технические аккаунты. Приглашать, например, которые в мой бизнес-проект, рассказывать им, о тех подарках, которые я дарю, о том, что я им помогу, научу и так далее, это вообще бессмысленно, потому что либо этих людей вообще физически нет, этими аккаунтами они не, не пользуются, либо у них вот представление о заработках, но ну, несколько другого рода. По некоторым тематикам, особенно продвижение какого-то реального бизнеса, вы можете найти именно сообщество живое, где вот этих собак будет практически мало, но все равно, опять же, нельзя приглашать, Пытаться общаться со всеми участниками из, из подписчиков этого сообщества. Мы их сейчас отберем. Опять же нажму на поиск и выставлю те же самые критерии, которые соответствуют моей целевой аудитории. То есть, что мы с вами уже делали. Выбираем страна, если вы прям привязаны территориально. Вот, выбираете там школы, обязательно выбираете возраст, обязательно выбираете пол. Почему это очень важно? Дело в том, что мы сейчас начнем именно вживую общаться с этими людьми. Поэтому, друзья, если вы выбрали аудиторию от 20 до 25, у вас и профиль должен быть соответствующий. То есть если вы будете писать 20-летним или младшим людям с профиля, где человек, человеку там далеко за 50, вы поймите, что как бы с вами общаться особо не захотят. То есть они вообще не поймут, зачем им кто-то пишет, с какой целью там, будут накручивать что-то совершенно не то. Поэтому профиль, с которого вы будете общаться, активно общаться, он и должен соответствовать все-таки профилю вашей целевой аудитории. То есть они должны биться. Конечно, все вот эти вот активные приглашения вести со своего профиля и вести с одного профиля, мягко говоря, неэффективно. Вот для активных приглашений для того, когда вы инициатор каких-то действий. Причем эти действия практически всегда повлекут какие-то санкции либо от пользователей, либо от самой социальной сети. Вот все это делать со своего основного профиля не надо. То есть заведите, оформите какой-то профиль под целевую аудиторию, заточите его под бизнес, как это делать, я уже говорил, и с этого профиля начинайте с людьми общаться. Будем считать, что я все сделал абсолютно правильно, вот я выберу обязательно с фотографией, и я выберу сейчас на сайте. Для чего это делается? Выскажу лично свое мнение. Когда нужно использовать вот этот вот способ активных приглашений в бизнес и проект? Здесь два, с моей точки зрения, варианта, когда это надо делать. Вариант номер один. У вас нет практического навы навыка в приглашениях, и вы хотите этот навык отработать. Конечно, можно ловить людей на улице и пытаться их рекрутировать в какой-то бизнес, но проще всего начать отрабатывать свои навыки общения в социальной сети. Пытайтесь общаться с вашей целевой аудиторией, пытайтесь подстроиться под вашу целевую аудиторию, увидите, как идет реакция на ваши действия и получайте уверенность. Вот это первая ситуация, когда вы именно хотите научиться людей, Увлекать, убеждать. Проще всего это сделать именно в социальных сетях. И второй вариант, когда нужно что-то активно сразу людям предлагать, это когда вы написали какое-то коммерческое предложение. Ну, написали какой-то коммерческий пост, а как правильно писать коммерческие посты, у меня достаточно подробно рассказано в тренинге по партнерским продажам, у нас там есть отдельный курс, и, возможно, часть его выложу в этом тренинге, курс по копирайтингу, по написанию продающих текстов. И вот вы с учетом вашей целевой аудитории, с учетом всех ваших знаний, написали какой-то коммерческий пост и хотите его проверить, то есть насколько он эффективен. Для чего? Для того, чтобы потом его, например, массово рассылать с помощью какой-то программы. Вот для того, чтобы проверить свой пост, можно его вначале ручками покидать в вашей целевой аудитории, посмотреть, работает или не работает. Вот это только два, с моей точки зрения, случая, когда вы можете ломиться на прямое общение с людьми в социальной сети, когда вы им сразу будете что-то пытаться предложить. Причем, обратите внимание, я не зря выставил галочку сейчас на сайте. Почему? А для того, чтобы не открадывать это общение на следующий день. То есть вы вот сейчас собрались эмоционально, да, вы готовы общаться, сказали себе, что вы можете, у вас есть еще и время для этого, и вы начинаете с людьми общаться. То есть вы опять же переходите на страницу этого человека можете приглашать его, друзья, можете не приглашать вот можете сразу начинать писать ему какие-то сообщения, не добавляясь, друзья опять же, хотите, чтобы человек все-таки как-то с вами полояльнее был но ну, лайкните хотя бы на какой-то из его пост он, находясь на сайте, сразу видит у него выскочит всплывающее окошечко что вы лайкнули его пост и тут вы начинаете ему что-то писать не надо сразу же кидать ему какое-то коммерческое предложение, если вы отрабатываете навык коммуникации с человеком. То есть вы хотите просто вот научиться с ним говорить. Если вы проверяете, работает ли ваш пост коммерческий или нет, ну, копируйте этот пост и отправляйте, и ждите реакции на ваш пост. Но если мы начинаем с говорить, мы именно начинаем с чего-то общего. С каких-то приветствий. Я говорил в самом начале, что многие пишут какие-то скрипты, какие-то заготовки и так далее. Я считаю, что это абсолютные костыли, которые вам абсолютно не нужны. Не надо. Пытайтесь всегда импровизировать, будьте спокойны, потому что когда вы начинаете общаться с человеком какими-то готовыми заготовками из вариантов, которые вам предлагают ваши спонсоры, это получается абсолютно не общение. И что самое интересное, вы тут ничему не учитесь. Вы берете эти куски заготовленного текста и отправляете человеку. Ну, чему вы тут учитесь? Операции копировать? Общайтесь. Делайте что-то человеку приятного, пытайтесь узнать, чем человек интересуется и постепенно рассказывайте о себе. В личных сообщениях не рекомендуется кидать каких-то ссылок. Вообще за это, за распространение ссылок, это прямая дорога в банк. Поэтому если вы хотите, чтобы человек ну, прошел по какой-то ссылке, вы пишите этому человеку, что вот ссылка на переход, подробная информация есть у меня на стене. В закрепленном посте, прям сразу первый пост. И если человеку правда интересно, то есть он увлекся, он заинтересовался, понимаете, он перейдет на, ваш, на вашу страницу и найдет эту ссылку. Если ему вообще до лампочки, то естественно он переходить не будет. Конечно, если вам нравится общаться, вы можете с каким-то человеком разговаривать в социальных сетях долго. Но вот это вот личная переписка, особенно если эта переписка идет не в те стороны, в которые вы хотите, а все-таки ваше основное направление узнать о человеке, узнать, чем он увлекается. Это, конечно, можно сделать, еще раз повторяюсь, открыть какую-то подробную информацию о нем, о нем посмотреть, что он выкладывает на стене, и только после этого начинать с ним что-то разговаривать. То есть прежде чем с людьми общаться, вы должны понимать, что хорошо этот человек подходит он ли он вашей целевой аудитории чем он интересуется чем он живет чем он дышит и тогда уже найти близкие ему вопросы с человеком общаться конечно вот эта вот личная переписка это пипец сколько времени занимает это очень много времени занимает поэтому можно этим пользоваться только ради того чтобы получить какой-то а Навык именно в общении, узнать, как люди реагируют на ваши коммерческие предложения, интересно им это или нет. И получить для себя самое важное, это практику. Вот это самое важное. Друзья, даже если вас будут посылать, причем откровенно посылать, считайте, что вы достигли результата значит Худший результат вот при таком общении, когда вам вообще ничего не отвечают. Если вам ответили, даже послали, поблагодарить этого человека за то, что он уделил вам времени и не доставайте его. Перейдите к следующему человеку, потому что списки этих людей, они, блин, ну практически безграничны. То есть не надо пытаться дожать вот именно вот этого конкретного человека, довести его до какой-то конкретной цели. Главная цель этого общения – это заинтересовать. Если он правда заинтересуется, он, возможно, добавит вас к себе в друзья. Он будет видеть ваши новости. Возможно, он потом перейдет к вам на стену, увидит какую-то еще полезную информацию, перейдет по ссылке на ваш сайт. То есть в одно касание прибить человека в какой-то проект крайне сложно. И даже не старайтесь это ставить основной задачей разговора. О вариантах общения я уверен, что вам много расскажут ваши спонсоры. О том, как людей убеждать, как общаться в интернете, колоссальное количество есть тренингов, смотрите, если вам это правда интересно. Вот если вы хотите научиться именно убеждать, тогда да, это ваша стезя. Если вам тяжело даже в интернете с людьми вот так вот живо общаться, но все-таки постарайтесь выйти из какого-то уровня комфорта для себя, потому что когда вы крутитесь где-то внутри чего-то, что вам приятно и удобно, вы не развиваетесь. То есть в любом случае старайтесь делать через «не могу». Через какое-то время она будет получаться, и вы посмотрите на себя уже другими глазами. Если вас, конечно, это очень напрягает, то вы можете перейти к другому варианту рекламирования себя и своих проектов. Это размещать коммерческую информацию у вас в группах, тематические, которые вы вступили. Вы можете искать тематические группы по вашей тематике, входить в эти группы и размещать в этих группах информацию о себе. Причем сразу же можете выкладывать какие-то коммерческие посты, которые вы, например, проверили на эффективность, раскидывая их в личных сообщениях. В этих коммерческих постах нужно использовать все рекомендации по оформлению поста, которые я вам давал. Это уже должны быть чисто бизнес-посты. В этих постах вы можете делать ссылку на ваш продающий сайт, можете размещать ссылку на свою страницу ВКонтакте, основную, с которой вы не ведете никаких чересчур активных действий, да, чтобы эту страничку уже с большей вероятностью не забанили. Размещайте посты новые, размещайте новые комментарии, опять же, делаете что? Привлекаете людей на те ресурсы, которые вы продвигаете, либо на свой профиль, либо на внешний сайт. Но такая работа руками, как я уже говорил, все-таки не выполняется. И размещая ссылку на какой-то сайт по группам, вы должны четко понимать следующее, что сейчас спам-фильтры, они очень умные. А вот что будет завтра, даже трудно понять. То есть если вы в каждой группе размещаете абсолютно одно и то же сообщение, с одной и той же ссылкой, с одной и той же картинкой, то через какое-то время это может произойти там на десятом на пятом размещении а вас просто-напросто забанят то есть если вы размещаете информацию по группам и решили делать это руками народ тогда каждый ваш пост должен быть уникальным с уникальным текстом с уникальной картинкой даже вот и размеры картинки в любом графическом редакторе вы достигаете вот этой уникальности с точки зрения роботов они считают что картинка другого размера значит она реально уникальна точно так же. Если вы начинаете много кидать в личных сообщения этих рекламных постов, если кидаете одно и то же, заканчивается одним и тем же баном вашего аккаунта. Поэтому делайте все возможное и все невозможное для того, чтобы рандомизировать и тексты, и картинки. Это во всяком случае хоть как-то отдалит смерть вашего аккаунта. Но если вы пошли вот по этому пути, даже если вы будете соблюдать вот эти вот непонятно зачем опубликованные контактом ограничения по количеству размещений, все равно ваш аккаунт забанят. Причем 100%, даже можете не сомневаться. Вопрос только, насколько быстро. Поэтому, друзья, резюмируя все вышесказанное, вот активный этот способ размещения бесплатной рекламы, он только в двух случаях. Вы для себя получаете опыт какой-то в общении, вы тестируете свои посты. А потом просто-напросто переходим к массовому размещению этих постов с помощью программ. В этом курсе я вам расскажу об одной очень классной программе. Это программа QuickSender. Стоит она вообще смешные деньги для вас, будет стоить 500 рублей лицензия. И она ВКонтакте делает все. И вот тогда, когда вы получили какой-то качественный пост, на который реагируют, вы с помощью этой программы собираете, например, все группы, у которых открыты стены, либо собираете все группы, у которых открыты комментарии, и по этим группам начинаете в автоматическом режиме с чужих аккаунтов, даже не со своих, размещать уникальную информацию, потому что программа позволяет уникализировать текст размещаемых постов. И вот в этом случае вот такая массовое размещение рекламы о вас, только тогда она будет эффективно работать. Этот э, ручной спам, не даст того результата, на который вы рассчитываете. Пожалуйста, помните об этом. То есть разместить ссылку на, свою, на свой сайт в 20 группах и ждать, что сейчас у вас появятся клиент или посыпятся деньги, это реально глупо. Причем, если вы будете размещать ссылку на свой сайт, а вот все, кто участвует в проекте «Моя игра», вы все получаете вот ссылочку на такой одностраничный сайт, и самый одностраничный сайт у вас будет... Поэтому, друзья, ваша основная задача – не погубить в глазах контакта ссылку на свой сайт, потому что если вы начнете активно размещать ссылку на свой сайт, социальная сеть любая просто-напросто ее забанит, и тогда она просто не будет отображаться после публикации ваших постов. То есть будет текст, а ссылки просто физически не будет. То есть она будет из, удаляться из вашего поста роботами социальной сети. Значит, как прятать эту ссылку, как сделать так, чтобы ее не заблокировали, это наиболее актуально для тех, кто размещает реферальные ссылки, для того, чтобы регистрировались в каких-то ваших проектах. Они очень длинные, они очень страшные. Их однозначно нужно прятать, маскировать. Я вам обо всем этом расскажу в отдельном уроке. Ну, на этом о способах бесплатных продвижения профиля у меня все. О платных способах я немножко расскажу. Расскажу о сервисе, об одном хорошем. И все-таки более, более подробно поговорим о программах автоматизации. Но это для тех, кто считает, что он к этому готов. Платка будет вообще в самом конце. Потому что я считаю, что тратить деньги на рекламу можно только в том случае, когда вы эти деньги хотя бы первые заработали в интернете. Пока, пожалуйста, тратьте свое время, приобретайте опыт. Опыт будут, будут деньги, потом вы их вложите в рекламу и получите еще больше денег. Итак, друзья, на этом очередной урок у нас закончен. В следующем.. Уроки я вам расскажу о хорошем кейсе, который покажет мой ученик, точнее моя ученица. Она вам покажет, как она, не уложив ни копейки денег, продвигала профиль в социальных сетях. То есть результаты Елены Комаровой радуют даже меня. Спасибо, до свидания.